Бит нахуй испортил, просто мне курли бочка скинул бит, я такой попердел, сейчас я вам на мониторах включу нахуй! Как выебу, блять, чтоб соседи охуели, блять! На нахуй! Все заткнись, хуйло ебаная!